Ассаляму алейкум, мир вам. Всех приветствую. В этом коротком видео мы еще раз поговорим о сервисах поражения арабских глаголов. Когда-то, два или три года назад, я записывал видео, подробную обзор, инструкцию о одном таком сервисе. Называется он Кутруб. Сейчас вы видите на своих экранах страницу этого сайта. До обновления здесь были кнопки увеличения, уменьшения вот этих вот надписей, глаголов, спрягаемых внутри таблицы. Сейчас, после обновления сайта, эти функции исчезли. Также здесь довольно-таки сложная система выбора согласовками без огласовок тут еще какие-то параметры сейчас не буду э, заострять на этом внимание суть в том что многие люди начали мне писать что а вот а вот там хуже стало не не так удобно и так далее ну дорогие друзья я не разработчик этого сайта это какой-то сторонний разработчик я просто нашел когда-то этот сайт мне подсказал один человек мой э, подписчик спасибо ему он посоветовал мне этот сервис понравился, альтернативы ему я не видел, поэтому я записал обзор и посоветовал. Сейчас другой мой подписчик также посоветовал один сервис, который он нашел. Это французский сервис, называется он Reverso. Этот сервис также позволяет спрягать глаголы и он мне тоже понравился. Я вам расскажу о нем вкратце в нескольких словах. Ну давайте прочитаем, что такое Reverso. Reversa is a portal of linguistic tools. Reversa это портал э, лингвистических инструментов, including translation, spell checker, conjugation, grammar. Э, включая э, перевод, словари, э, проверку на ошибки, спряжение и грамматику. Ну, что касается грамматики, у них здесь только английская и французская. А вот по арабскому есть спряжение и довольно-таки хорошее. Мне оно понравилось. Смотрите, какие преимущества. Вот у меня уже есть глагол, который а, здесь выведен, спряжение его. Глагол «Арсаля». Смотрите, сразу же идет перевод на русский язык. Отправлять, посылать. Идет транскрипция. И еще интересный момент. Произношение. То есть, если мы нажимаем на значок произношения, да, вот на динамик, то производится звук. Везде, смотрите, есть транскрипция, есть э, с сереньким цветом, бледным, подсвечено местоимение. «Гуа», допустим, да? «Он». Э, местоимение для какого э, лица данная форма спрягаемого глагола. Это очень классно. Вводить здесь на арабском глаголы можно точно так же, либо с виртуальной клавиатуры, просто вот нажимая на эти кнопочки либо можно с клавиатуры, если у вас установлен арабский язык на компьютере. Или на мобильном, если зайдете с мобильного телефона. То, в принципе, можете вводить. Далее, единственное, что здесь нужно знать, это... Ну, если вы английский не изучали, нужно понимать, что вот это фен это female, это женский род. А синеньким цветом вот, здесь, masculine, да, это мужской род. Ну, в принципе, можно и догадаться, но на всякий случай я скажу. Остальном, как бы понятно, да, что вот этот столбик отвечает за настоящее время, средний. Немножко здесь сдвинуты названия, но это ничего страшного. Если приглядеться, здесь видно, что вот этим цветом одним, это один столбец, да, вот это вот идет. Для мужского и женского рода. Второе, сослагательное наклонение, да, это другой столбец. Ну, то есть вот три столбца, вот, это для действительного залога. Чуть ниже мы отпустимся, у нас будет для страдательного залога, также три столбца. Вот, маздер, да, от глаголя существительное, muster, показано ниже, выводится. И а, также очень крутая штука, это список распространенных глаголов. Если вам нравится учить, э, брать систему такую, что нужно, допустим, в день учить по 10 глаголов. И вы каждый день учите 10 новых глаголов. Пожалуйста, можете прямо по этому списку смотреть. Вот глагол Киана Якуну, да? Самый такой распространенный глагол, наверное, в арабском. Открыли, почитали, посмотрели его формы какие, послушали, если нужно. И поучили. И вот так вот каждый глагол можно учить. Поэтому данный сервис я вам рекомендую. Он вам поможет изучать арабский язык. Всем пока, спасибо за внимание.